Давай, ты жду твои С4, давай. Пизда. Ты запомни, куда ты убросаешь? Приветствую вас с вами <doit> Чесрок. И сейчас я расскажу вам о баге, который просто взрывает мозг и меняет представление об игре. Этот баг находится на карте Граница. Если честно, я был удивлен, что что-то подобное вообще находится в таком проекте, как Rainbow Sixage, ведь подобные баги это удел низкобюджетных проектов и проектов Mail.ru. И в связи с этим, у меня огромнейшая просьба поставить данному видео лайк, оставить свой комментарий, и, конечно же досмотреть его до конца, и какими-либо методами распространить данное видео, чтобы о нем узнала общественность и баг быстренько ликвидировать. Больше всего мы удивились, когда обнаружили то, что прокидываются датчики движения и на матки. У тебя? Да, да у, тебя. у меня. Так не действует, правда? Но, Ну смотри, действует, действует. Кини еще раз. Не, давай уже поближе, подбери. я хочу сам это увидеть, как он летает. -то. А кстати даже пробросил твоей вот, вот этой хрень, у тебя просто... сколько? У тебя сколько наматок осталось? Еще две. Я их никуда не тратил. Давай так. одну так же, через стену кидай. Для наглядности. <свист> Импакт прилетает! <свист> <свист> Ловите мою стрелу! Встань подо мной! Нет, стрела не... <свист> Нет, это все-таки пули, да. да. Через стандартное окно погоди. Я его не разрушу. Попытайся, давай. Да нет, у меня не получается. Чекай, чекай импакт. Я сейчас сам от своего огнячья умру. Раз, два, три. Блять, страшно. к а я ничего не могу что нахуй нет этой пиздец за ним место нахуй короче любой гаджет можете из про Вот, смотри, где вот эта синяя хрень есть вот сверху, там это работает, но это только на окнах. На дверях уже так не работает. Как это ж за глаза, как изично играть теперь? За глаза? Ну да. Ты прострели еще одной штукой сквозь стену. Ты понимаешь, даже у меня камера моя простреливает эту хуйню. Просто смотри, стреляю. Бац! Смотри! Привет! Сука! Как тебе нахуй? Да. Давай, залезай. Надо глазика взять, импактер. Глазика? Стреляй. Не, мне кажется. А, это. она как бы. Ну давай еще раз выставим. Пролетает. Она вот здесь. она останавливается, она пролетает. Зайди, в, зайди да в помещение, нет. я сейчас импактами. А давай вот так. вот. А, импакты нет. туда бросаются. А теперь меняемся, меняемся места, меняемся. У меня нет еще. Лишь... Ага. Да. Ну а импакты нельзя так бросаться. Сейчас походи, я все-таки уже заберу, чтобы не промазать мне. Так, раз, два, три, бац. Стой, прокини еще одну. Я, ты мне за спину получается, я закину. А. У тебя сколько, их три? Да. да. Ну кидай еще одну. Угу. И теперь я буду в этих. В архивах. Кидай. В архивах, а как я тебе туда попаду, кидай, да? Кидай, кидай, я дару сделал. Прямо просто кидай. Кинул. Смотри, здесь же дару. Ди... Обычно как? Это рентфорсет, а там делаю. Да. Можно... Ну, обычно тут вообще две ренфорсит. Стоят. Не, еще так играют, от этого. Ну еще играют не именно так, а вот здесь мини делают, так что проходить. Но они поменьше делают. Я да. Но Том они еще и так. чекают отсюда, и получается можно О, поехала, вот так, четко. Да не, я не заставил. А ты вообще. Я тебе скажу, что ты злой. Да, там все работает. <смех> Защиты мало не бывает. Да? Окей, мало не было. Поехали. Зачем? Готов? Готов. А, не поехали. Чтоб ты посмотрел, иди со... сейчас, я смотрю. Посмотри. А ты можешь стоять? Я, Как я. Сейчас, я. А вот это? сюда вот прям. Я цельюсь прям вот сюда вот как бы, и они падают. А, смотри, перелезь, перелезь, иди сюда. Я чё, прям на эту хренку? Ху... Вот? Да, смотри. Где? Вот, посмотри, вот этот. Это что, да? Давай ещё раз. Тихуй. А я уничтожить не могу. Не, у меня получилось. А я что то не попал. Чуть ближе попытайся ко Так, чуть выше кидаю. Также существует целое искусство по проброске камер Валькирии в разнообразные дыры на этой карте, но мы по соображениям морали не будем, конечно же, их показывать. Ну а на этом всем огромнейшее спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий, что думаете по поводу данного бага, а также не забудьте распространить данную новость, чтобы данный баг побыстрее ликвидировали. Ну а на этом огромнейшее спасибо всем, с вами был Тисрок. всем пока. А также обязательно передавайте привет моему хорошему товарищу Артему на его канале, который, собственно, и нашел данную уязвимость в игре.